Сомнение и скептицизм. Сомнение значит, что у вас нет никакой позиции. Вы готовы исследовать с открытым умом. Сомнение представляет лучшую отправную точку. Сомнение неплохо. Подход скептицизма совершенно иной. Скептицизм значит что вы уже заняли позицию против. Сомнение значит, что у вас нет никакой позиции, вы готовы исследовать с открытым умом. Сомнение представляет лучшую отправную точку. Сомнение просто означает поиск вопрос. Скептицизм означает, что вы заранее предубеждены, что вы фанатичны, вы уже все решили. И теперь вам ничего не остается, кроме как пытаться тем или иным образом подтвердить обоснованность своего предубеждения. Сомнение безмерно духовно, но скептицизм – нечто очень нездоровое.